Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить бараньи ребрышки с айвой. Это очень простое блюдо. Я думаю, оно должно получиться вкусным и комплексным. То есть будет сразу и мяско, и гарнир. Лишнее сразу убираю. Все декорации, которые остались после фотографирования, я аккуратненько вот сюда соберу. Вот здесь на ребрышках есть такая жесткая пленочка и когда я ее снимаю мяско получается намного вкуснее и нежнее. Поэтому, как всегда, я попробую эту пленочку поддеть и снять. Она намного тоньше, эта пленочка, чем на ребрышках у свинки. Поэтому так снимается тонкой пленкой. Ну что снимется, то и хорошо. Когда пленка с ребер снята, Мяско оголяется, и на мяско лучше ложатся все пряности, проникают вкусы маринада, если мяско будет мариноваться. И само готовое блюдо получается намного вкуснее. Пленочка, покрывающая ребрышки, уже снята. Посмотрю здесь и здесь чуть-чуть пленочек еще есть. Я их аккуратненько уберу. Пленочек получилось совсем мало. Кися, кушай. Вот умничка. Ребрышки я полностью от пленочки освободил. Я еще раз поискал лимфоузлы. Здесь их нет. Если вы не знаете как найти и убрать лимфоузлы в баранине, ссылочка вот здесь сверху. А сейчас я приготовлю пряную смесь, для того чтобы ребрышки напитались вкусным ароматом. Душистый перчик совсем чуть-чуть кориандрик вот белый перчик розовый перчик розовый перец вообще я думаю к семейству перцевых никакого отношения не имеет но очень ароматный и вкусный здесь у меня сушеные помидоры очень вкусные чесночок размарин морская соль крупного помола. чтоб понравилось моим друзьям Если вы не знаете пропорцию мяса и соли, и у вас не получается рукой определить, сколько соли нужно сыпать, возьмите 1% соли к весу мяса. Вот. Пряности. Теперь хорошее оливковое масло. Самое вкусное. Опа. Масло помогает пряностям пройти прямо в серединку мяса, перенести все ароматы. Сделать мясо очень вкусно. И немного сушенного помидорчика. Ох, как хорошо пошло. Немного чесночка. Чеснок я вот так расплющиваю лезвием ножа. Даже не тру. У фольги есть две стороны. Блестящая и матовая. Матовой стороной нужно всегда поворачивать наружу. То есть кладем продукт на блестящую сторону. Опа. И вот так аккуратненько или небрежно выкладываю чесночок прячу его во все складочки с любовью. с любовью, обязательно только с любовью, вот так везде везде и даже на ту сторону сложу. Вот, вот здесь у меня насыпалось листиков из свежего розмарина, я их тоже буду использовать, но немножко. Да. И пытаюсь это все как-то аккуратно замотать Ребрышки я оставлю в разогретую духовку на температуру 180 градусов. Друзья, сразу покажу. Я применил вот такую хитрость. Я положил мясо на решетку, а решетку в противень, чтобы оно не касалось, то есть мяска не касалось противня. Жирок с него начал потихонечку капать и гореть, поэтому я сюда налил просто воды. Открываем и смотрим. О! где хорошо! Мяско уже провело в духовке 4 часа при температуре около 180 градусов. Точнее сказать, не могу. Итак, как я и хотел, сейчас я буду выкладывать сюда айву. Айва у меня самая простая, поэтому очень вкусная должна быть и ароматная. Сюда столько много, что я даже не знаю, куда она будет помещаться. Листик, кто оказался, поменьше. Будем пытаться ее втихнуть. Ну и немножко сверху. А также сюда я добавлю немножко очень маленькой и вкусной, и ароматной морковочки. Вот. И будет как раз настоящий и гарнир, и главное блюдо, центральное. И все будет очень торжественно. И напоследок, а может быть и напоследок, тыковка. Сладкая и вкусная тыква. Красота. Все это будет Готовится вместе с ароматом ребрышек и будет шикарно. Друзья, ну а как же без картошки? Ну как без картошки? А вот так, очень просто без картошки, потому что это блюдо готовится именно без картошки. Сейчас я это все ставлю в духовку, делаю максимальную температуру и как только овощи приготовятся, начинаю дегустацию. Так. О, красиво только-только достал из духовки блюдо вообще по моим правилам ему нужно дать хотя бы минут три-четыре-пять постоять чтобы соки в мяске разошлись за стенкой и за дверью уже все клацают зубами и говорят мы хотим кушать поэтому придется делать дегустацию нарушение правил какая, ж красота, какая красота мне так нравится М -м -м. А здесь все. все приготовилось. И морковка, и тыковка, и овечка. Так, мы ну попробуем разрезать. Ух ты. А -а -а -а. Темненькая. Так, и вот здесь. Во. М -м -м -м -м -м -м. Хорошая косточка М -м -м. Так Ой, как красиво Настоящий самогон из зерна, из овса на солоде. Как вкусно пахнет. Я специально взял этот напиток под баранье ребрышко, потому что мне кажется, что овсяный дистиллят будет очень хорошо подчеркивать вкус бараньего ребра с айвой, тыквой и морковкой. Как сделать вкусные зерновые дистилляты, ссылочка вверху. благородно. Фруктиком бы закусить хоть тыковкой. Мягкая. Айва горячая. Угу. А морковка. Да. Морковку я так хотел, чтобы она сохранила свою текстуру, но в то же время была как будто бы печеная. Все понравилось, а теперь попробую вот это. Вот есть немножко остыло. Как она же мягкая. А здесь. М -м -м -м. Да. М -м -м. Друзья, вот это последняя часть эпопеи из самого старого и жесткого баранчика, какой мне попадался за всю историю моей кулинарии. Он настолько был жесткий, я его... И мариновал раньше разные кусочки. Что я с ним только не делал. И вот эти ребрышки без маринада я поставил в духовочку. И они оказались такими мягкими. За это нужно... Как Вот так. Ой, как же приятно пахнет настоящий зерновой самогон. Тоже я хочу тиковку mm. а теперь с этой стороны я тебе побольше жирка mm -hmm. очень вкусно mm -hmm. друзья и ребрышки получились, на мой взгляд, очень и очень достойно. А я очень придирчивый ценитик. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромнейшие-огромнейшие лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место.